Приветствую вас, друзья! С вами проект Рисуем Вместе с Татьяной Артыковой. И это обзор кистей для рисования в технике сухая кисть. Я специально пошла, прошлась по магазину и набрала разных кистей для того, чтобы понять какая же кисточка для, ну, для того, чтобы понять, во-первых эм, свойства каждой из этих кистей, которые вы видите э, и предупредить вас, чтобы вы не отчаивались, когда что-то получается не так легко скажем, как у меня, когда я это демонстрирую и показываю потому что очень многое зависит от качества кистей и поэтому э, и вот именно простых, в обычных строительных магазинах вот еще вот такой наборчик я взяла и мы сейчас все обследуем я давно уже рисую в технике сухая кисть сразу скажу что для себя я выбрала именно вот эти кисти ну, не хочу делать никакой рекламу, но рекомендовать я просто обязана. Да? Вот эти кисти я покупаю в магазине Leroy Merlin. И мне устраивает качество, они очень мягкие и легко ими работать. Кроме того, можно вот взять даже вот такие наборы. В наборах продается, продаются эти кисти. И по цене это все очень и очень приемлемо. И, ну что ж, давайте начнем по порядочку. Вот у меня вот с этой стороны. Как же определить качество? Ну, во-первых, я сейчас вам просто буду рассказывать, какими, какими качествами должна обладать кисть. А во-вторых, не случайно у меня здесь лежит а, лист бумаги, для того, чтобы мы с вами воочию увидели, а, какие же свойства проявляет та или иная кисточка. Но в целом, могу сказать, можно даже все не открывать что в принципе, а нет, по качеству они все-таки разные. Вот я чувствую даже просто по ощущениям. Вот одна более гладкая, одна другая более шероховатая. Сейчас я открою разные для того, чтобы было понятно. Так, это не хочет очень плотненько пленочка сидит. Сейчас один момент. Угу. Так. Так. Ага, вот да, они все разные по качеству нам кисточка нужна чтобы она была еще раз напомню это, чтобы это была щетинка мягкая у меня кстати говоря вот здесь есть еще и синтетика вот сейчас и воочию с вами узнаем и кроме этого у меня еще есть вот такая художественная кисть которую я купила уже в художественном салоне конечно по цене это значительно больше выше чем все вот эти кисти но уверяю вас по качеству того, что у нас получается, не уступают эти кисти, скажем, вот этой. Итак, как же проверить? Еще раз, первое, что кисточка должна быть, щетинка мягкая. Не обязательно она должна быть вот такая ровная. Она может быть и немножко вот такая вот лохматенькая, даже вот такая. да. Главное, чтобы она была мягкая. Давайте сейчас посмотрим. Я выдавливаю краску на лист бумаги. Кстати говоря, краски требуется совсем немного в этой технике. И ну, давайте начнем, ну, скажем... Опять плохо рвет. Так, ну хорошо. Давайте вот начну вот с этой маленькой кисточки, посмотрим, что же получается. То есть наша задача, смотрите, я не пытаюсь по всему листу бумаги э, раскидать краску, а в самом начале я просто чуть-чуть вот набрала одной стороной другой. Теперь недалеко от этой красочки я пытаюсь ее распределить очень-очень равномерно. В следующих видео я расскажу, какие в основном бывают ошибки начинающих, почему не получается работать прозрачно и нежно. Хотя что-то я думаю из этого видео вы тоже узнаете. Кстати, кому тема сухой, сухой кисти, рисования сухой кистью интересно, пожалуйста, поставьте ваши лайки. Так, ну что ж, вот я практически набрала. Для безопасности я немножко лишнее уберу об бумажное полотенце, так и смотрим, что получилось. Ну, первое, что бросается в глаза, конечно, не хватает объема этой кисточки, хотя в принципе, видите, штришочек получается довольно-таки ровный. Вот, ну, на мой взгляд, не хватает чуть-чуть объема, уж очень такая она жиденькая. В принципе, такой кисточкой можно работать, когда у вас, скажем, небольшие какие-то рисуночки, нужно а, закрыть небольшую плоскость, да? ну, получается так вот. Давайте посмотрим следующий вариант, то есть отличный, вот, вот эту возьму, пока тоже маленький размер набираем. Точно так же набираем, набираем. Я вам рекомендую сейчас попробовать сделать это вместе со мной. Приобретите, кстати, да, сначала приобретите кисти. Вот, кстати, посмотрите, я думаю, вы видите даже разницу. От мягкости кисти зависит и сам штрих. Вот здесь более грубый, а вот здесь более вот такой гладенький и мягкий. Вот представьте, вот такой штришочек вы будете использовать, рисуя э, портрет. Получается довольно-таки нежно. Вот это, видите, грубовато. Ну, вот так. Давайте следующий вариант я посмотрю. Ну, скажем, вот эту художественную кисточку. Здесь некие есть сложности с работой этой кистью. Она должна быть более еще тщательнее подготовлена, нежели предыдущие щетинные кисти строительные. То есть требуется здесь чуть-чуть подольше, потому что волоски тонкие и... Краска не успевает за короткий срок подготовки пройти глубоко. Сейчас посмотрим. Ну, видите, вот кажется, что она вначале не рисует. Хотя вот, рисует. Ага. И получается тоже довольно-таки тонко. Угу. То есть задача наша... Техники сухая кисть добиться вот такого тонкого штриха. Но опять-таки вот представьте, если когда нам нужно работать, скажем, над пейзажиком, где требуется вот такие ровные покрытия, видите, здесь нигде не видно штриха, то вот этой кисточкой будет сложно работать. Получается вот вот такая штриховочка. Поэтому для работы над большими плоскостями я вам буду рекомендовать именно вот эту большую кисть. Давайте сейчас мы это проверим. Что у нас получается? Я набираю. Ну, здесь у меня в этой кисточке я буквально некоторое время назад работала, поэтому она немножко уже как бы набрана, краска. Вот, но тем не менее. Кстати, посмотрите, как я стараюсь плотненько. Вот прям глубоко, чтобы краска аж вот сюда проходила. Угу. Так, и сейчас посмотрим. И вот ею как раз таки и будет хорошо покрывать большие поверхности. Скажем, вы хотите работать над пейзажиком, вам нужно равномерно закрыть небо, либо воду. Видите, вот эта кисточка позволяет нам работать без штрихов. Когда вы хорошо подготовили кисточку, набрали, вот я даже побольше возьму сейчас, видите, то есть в какой-то момент кажется, что э, кисточка не рисует. Просто вы либо сделали недостаточно хорошо, недостаточно плотно подготовили эту, эту кисточку, вот, давайте, вот, видите, она еще еще плотнее, еще ровнее. Я предлагаю вам провести вот такой экспериментик. Попробуйте сделать а, вот такие растяжечки, скажем. А, ну, от темного к светлому или от светлого к темному. Закрасьте, вот скажем, целый листик. Возьмите чистый лист. Это у меня в качестве палитры я использовала. Но ну, вот лучше, если вы возьмете чистый листик. И попробуйте сделать вот такую растяжечку скажем под темной части предположим вот здесь у нас темное небо да или даже вот даже от этого сейчас я еще поплотнее наберу приемы работы в технике сухая кисть я буду еще вам показывать в следующих видео вот а сейчас сделайте вот такое упражнение и попробуйте у темного светлому добиться вот этого мягкого вот видите пока еще жестко а нам нужно добиться мягкого перехода попробуйте это сделать напишите пожалуйста под комментариями в комментариях ниже под данным видео что у вас из этого получилось и если вы вот буквально недавно только или только вот сейчас узнали об этой технике, расскажите свои ощущения. Вот представьте, что вы поработали немножечко вот, вот этой кистью, потом мы можем подключить ластик, и уже может получиться нечто интересное. Но о том, как работать ластиком, я расскажу чуть-чуть позже. А пока... Подписывайтесь на мой канал, если вы еще это не сделали, чтобы и дальше получать от меня видео уроки. Не забудьте написать в комментариях ниже что у вас получилось получилось ли добиться вот этого мягкого перехода и переходите по ссылочкам под этим видео или в правом верхнем углу для того чтобы еще глубже ознакомиться с техникой рисования сухая кисть нам предстоит поработать и над пейзажем и над портретом и над деталями лица причем будем выполнять портреты в технике сухая кисть и в коричневый тональности и в цвете поэтому еще раз подписывайтесь на мой канал пишите ваши комментарии я с удовольствием отвечу на них всего вам доброго с вами татьяна артыкова и проект рисуем вместе